Как я сказал, что у нас есть два ограниченных ресурса. Первое, у нас всегда ограничено время, которым мы можем работать. Это факт. Второе, у нас ограничены деньги, которые мы сейчас можем направлять на инвестиции. Во всем этом процессе и так у нас ресурсы ограничены, деньги и время. У нас еще есть убийцы, убийцы нашей доходности. Убийцами доходности, соответственно, выступают инфляция, абсолютно правильно сказано, второе, комиссионные доходы, комиссионные доходы управляющих, и третье, это, соответственно, налоги, налоги, которые берет государство. Поэтому вот эти убийцы времени, они тоже есть, как это нивелировать. Это инструментарий есть, и доходность 30% годовых тоже есть, откуда брать, и тоже еще об этом будем говорить. Пока можно принять это за факт, доходности могут быть. Ну, то есть доходности можно менять. Доходности можно увеличивать, вообще параметрами доходности и риск доходности параметрами можно управлять. И об этом поговорим. Но все-таки, каким образом это сказывается в долгосрочном периоде. Как вы уже поняли, да, я об этом говорил. И Рокфеллер тоже в какой-то степени про это говорил. И даже путь Ворона Баффета это подтверждает. Что при всем при том, что. А, человек а, является там одним из богатейших людей планеты. Реальный капитал человек заработал, когда ему было 60 лет. То есть если посмотреть на состояние капитала Уоррена Баффета, то сложный процент работает вот так вот. То есть он, он не заметен на 20-летнем промежутке времени. Он, ну как бы, на дальнем конце кривой доходности, <laughs> если хотите, чтобы там немножко испугаться, он сказывается, да, то есть он действительно показывает эффект на длительном промежутке, на длительном участке времени. И очень важно, соответственно, что и для меня это важно, и это очень круто, что люди, которые меня сейчас слушают, мне было приятно видеть, что когда я спросил о том, какие горизонты планирования у вас, прозвучали, ну то есть, были написаны цифры 20, были написаны цифры 50 лет, потому что действительно можно говорить о том, что это люди, которые реально уже сейчас психологически готовы инвестировать на длительный срок. Поэтому вот сложный процент, время и деньги, они соответственно работают всегда на человека. В схеме сложного процента важна составляющая, норма доходности и сколько времени это работает. А в данном случае, вот, ну, я вижу комментарий краем глаза, 30% это много, это нереально. Средняя доходность за 20 лет российского рынка ценных бумаг составила 27% средняя доходность роста доллара составила порядка 30 процентов то есть инструменты на 20-летнем промежутке времени в россии есть их можно получить и мы соответственно про это будем тоже разговаривать. просто сейчас хочется сказать, что нужно смотреть в долгую все требует время и это как бы очень показательно потому что вот ну, там, на протяжении последнего года полтора лет есть истории которые ну, просто не растут ну не растут у них там доходность 10 процентов может быть за полтора года. Да? И они включены в инвестиционный портфель, мой инвестиционный портфель, моих клиентов. И когда клиенты не подготовлены и не проделана работа, связанная с тем, чтобы именно показать этот факт, ну для чего нужны деньги, то в этом случае люди как бы разочарованы. Но я говорю, мы можем ждать два года и потом за один год получить доходность 300%. Это вот как раз таки подтверждают слова Уоррена Баффета. На инвестиции нужно время. И а восьмое чудо света капитализация как раз про это говорит, что нужно мерить длинными понятиями, длинными параметрами. И это очень важно вот в моей концепции династии, да, когда мы говорим о том, что для нас краткосрочное планирование это 20 лет. То есть это совершеннолетие всех моих детей, когда они достигнут совершеннолетия.